Как показывает практика, большинство пациентов не имеет представления о том, что же такое зубы мудрости и почему в большинстве случаев мы не пытаемся их сохранить. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете все самое интересное и важное о удалении зубов мудрости. Пожалуйста, досмотрите видео до конца, уверен, что информация, изложенная в нем, будет вам полезна. Удаление третьих маляров или так называемых зубов мудрости – это сложное хирургическое вмешательство, которое пугает и вызывает множество вопросов у пациентов, которым такая операция показана. Основные вопросы связаны с болезненностью во время процедуры, периодом реабилитации после оперативного вмешательства, а также продолжительностью самого оперативного вмешательства. Как показывает практика, большинство пациентов не имеют представления о том, что же такое эти зубы мудрости и почему в большинстве случаев мы не пытаемся их сохранить. Зубы мудрости или третьи маляры – это рудименты, доставшиеся нам от далеких предков, у которых челюсть вмещала 32 жевательных зуба. Размеры челюсти современного человека рассчитаны на 28 зубов, участвующих в акте жевания. Поэтому челюсть современного человека просто не способна вместить в себя еще 4 дополнительных больших жевательных зуба. Отсутствие места для прорезывания зубов э, приводит к тому, что зубы, прорезаясь, травмируют челюсть либо соседние зубы или не прорезаются совсем, упираясь также соседние зубки, травмируя их и, собственно говоря, смещая относительно их нормального положения в челюсти. Само прорезывание зубов также зачастую связано с болью и может привести к гнойному воспалению слизистой. Так как эти зубы не участвуют в акте жевания, то, как следствие, не происходит так называемого самоочищения, как при пережевывании твердой пищи зубки у нас чистятся. Механически прочистить их дома тоже практически невозможно из-за их анатомического расположения. Как следствие, эти зубы покрыты довольно плотным слоем налета, и вот мы имеем 4 очага инфекции в полости рта, которые довольно здорово увеличивают риски возникновения проблем с основными жевательными зубами. Все это является прямыми показаниями для операции удаления зубов мудрости. В моей практике был случай, когда пациент прибег к методам народной медицины и э, приложил к участку воспаления. Э, нашинкованные, нарезанные зубчики чеснока. За ночь, конечно же, чеснок сделал свое дело, он полностью расплавил слизистую и период реабилитации после такого лечения у нас составлял что-то около порядка месяца. Операция удаления зубов может быть как простой, так и сложной. Все это зависит от того, прорезался зуб или нет, на верхней или нижней челюсти он находится, анатомических образований и э, анатомического строения, конечно же, самого зуба мудрости. Оперативное вмешательство проводится под местным обезболиванием и в зависимости от сложности занимает от 10 минут до 2 часов. Как во время самого оперативного вмешательства, так и в период реабилитации после него. Пациент пациент не испытывает никаких болезненных ощущений благодаря анестезии во время оперативного вмешательства и медикаментозной поддержки на период реабилитации. В Альфа-центре здоровья накоплен большой клинический опыт от травматичного удаления зубов мудрости. Поэтому, если вы хотите провести эту процедуру безопасно и комфортно, приходите к нам. Любую проблему, конечно же, проще решать заблаговременно, в плановом порядке, пока зуб еще не успел нанести непоправимую травму соседним зубам и челюсти в целом. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.